Ай бля, как голова раскалывается! А чё случилось-то? Почему мой дом разрушен? Неужели апокалипсис начался? В таком случае надо обшарить улицу и найти предметы для выживания. В первую очередь, надо чекнуть машины. Закрыто, бля. Но ничего, идем к следующей. Опять неудачи. Главное не паниковать. Я по-любому встречу кого-нибудь. О, музяка из мусарской тачки играет. Так она еще и открыта. Ну-ка, прошарим. Ух, песня любимая была когда-то, но сейчас не Катя. В машине тоже пусто. Внимание, он найден. Покиньте машину с поднятыми руками. Да что такое-то? Это не моя травка. Мне подкинули. Былась из машины. Тихо, тихо. Ты главное, дулом своим не тычь. Я вроде ушел из танков. Какого хуя, чё тебе надо, то? Вернуть тебя обратно. Дружище, внутренний голос мне говорит, что ты несешь хуйню. Давай-ка разойдемся мирно. Тебе явно пора уроки делать. Стоять, блядь. Да все все стою. Блять, куда бы бежать? Сука, гараж, когда не надо закрыть. В 2020 времена тугие стали. Нормальных ютуберов по пальцам посчитать. Я проповедую белый, облик морали для Я приехал за тобой, чтобы поменять положение. Да, по поводу старых конфликтов. Если осталась обида, говори сразу. А если нет, то прыгай в танк. И держись крепче. Заткнись Заткнись нахуй, еби ее. занято нахуй ну там генерал Лев со своей манкой развлекается, не буду отвлекать. Я ему хотел предложить вас по Жигу в оранже сыграть. Но времени нет. Yeah,